Всем привет! В эфире Универ ньюс а в студии Алиса Ткаченко. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. КФУ пройдет конференция в честь Камиля Валиева. Профессиональный праздник российских журналистов. В Казанском федеральном университете разработали уникальную методику обнаружения микропластика. В честь дня рождения талантливого физика Камиля Валиева в Доме научной коллаборации Елабужского института Казанского университета состоится научно-практическая конференция. Подробнее об этом узнаете в нашем следующем сюжете. 15 января исполнится 90 лет со дня рождения выдающегося выпускника Казанского университета Камиля Валиева. В 1954 году он закончил университет с отличием по специальности «теоретическая физика». А в аспирантуру поступил к талантливому физику-теоретику Семену Альтшуллеру, совместно с которым в дальнейшем реализовал многие проекты. То образование, которое получил Камил Ахметович Валиев в Казанском университете, и то научное окружение, а это работа с членом-корреспондентом Академии наук Семеном Альтшулером, окружение тех ученых, которых он работал здесь, все это сыграло, я бы сказал, решающую роль в его становлении как ученого, как ученого-исследователя, как ученого-организатора. Камиль Валиев в 1965 году полностью переключился на новую тематику и вместо теоретической физики начал заниматься полупроводниковой электроникой и фактически стал отцом отечественной микроэлектроники. Физик-теоретик всегда и отличается тем, что он способен работать в любых областях, имея хороший бэкграунд в области теоретической физики и применяя свои навыки и умения, он Физик-теоретик всегда успешно может руководить и большими экспериментальными коллективами, и даже, как в случае э, Камиля Ахмедовича Валиева, большими производствами микроэлектронной техники. В памяти талантливом физике в Доме научной коллаборации имени Валиева при Лабужском институте Казанского федерального университета 15 января состоится научно-практическая конференция «Лучшие практики общего и дополнительного образования по естественно-научным и техническим дисциплинам». Кристина Надышина, Александр Фирсов, Булат Садыков, Универ Со времени изобретения печатного станка Эоганном Гутенбергом прошло уже более 500 лет. С момента выхода первой российской газеты прошло более 300 лет. 13 ноября отмечается День российской печати. Об истории праздника и современном состоянии печатных СМИ наш сюжет. Четвертая власть, пресса, масс-медиа как только не называют современную журналистику. Одним из флагманов среди СМИ до сих пор считается периодическая печать. Несмотря на то, что большинство изданий ушли с традиционного бумажного исполнения в интернет, в России на сегодняшний день зарегистрировано чуть более 33 тысяч периодических изданий. Газеты и журналы пользуются спросом не только в тех местах, где на сегодняшний день присутствуют проблемы с интернетом, но и среди людей ретроградных взглядов. 13 ноября принято отмечать День российской печати, который стал профессиональным праздником среди журналистов. Сам праздник имеет 30-летнюю историю. Он был утвержден в 1991 году, а вот историческая подоплека уходит аж в 18 век. Именно тогда, 13 января 1703 года, в свет вышла первая российская печатная газета «Ведомости». С того момента прошло более 300 лет, и многое в журналистике претерпело изменения. Причем, если раньше печатные СМИ активно наращивали аудиторию, то сейчас с этим наблюдаются проблемы. Печатные СМИ, конечно, теряют свою актуальность, потому что на первый план выходят сетевые СМИ, социальные сети выходят, люди сами становятся как СМИ. То есть гражданская журналистика развивается сейчас высокими темпами. Поэтому традиционные там, периодические печатные издания, они потихонечку теряют свой вес. На сегодняшний день работа с бумагой остается делом сложным и затратным. И дело даже не в затратах на выпуск газеты, ее печати, верстку. Вопрос стоит гораздо глобальней в том, что для печатной прессы писать сложнее. Для интернета, конечно, это проще, потому что для бумаги, допустим, ты ограничен какими-то определенными рамками, но там размером полосы, размером статьи, там можно столько тысяч знаков или сот знаков. А в интернете таких ограничений, как правило, нет. Ты спокойно пишешь, сколько тебе надо. И хотя перспективы развития современных печатных СМИ остаются туманными, оно, безусловно, произойдет. Вообще, что касается и э, периодической печати в частности, и в целом, медиаиндустрии, то это, пожалуй, единственная отрасль экономики у нас в стране, во всяком случае в России точно, которая не имеет, к сожалению, своей стратегии развития. Сегодня на вопрос, что будет, что вы хотите, в каком масштабе, объеме, с какой целью, на какую аудиторию, с каким эксклюзивом, каким именно форматом воздействовать на общественное сознание. Посредством, ну, в данном случае, принта, печатной продукции, вам не способен ответить ни один из тех, кто реально управляет сегодня вот издательской деятельностью, деятельностью по производству периодической печати журналов и газет. Важно отметить, что День российской печати праздник не только для работников периодических изданий, но и всей российской журналистики. Александр Фирсов, Ленардо Влетьяров, Универньюз.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 По данным Всемирного фонда Дикой природы, в мировой океан попадает около 12 миллионов тонн пластика в год. Под воздействием внешних факторов пластик измельчается и приводит к появлению микропластика, это частицы размером менее 5 миллиметров, и нанопластик, это частицы размером менее 1 микрона. И таким образом они попадают в пищевые цепи и могут накапливаться и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 Проходящий луч блокируется фильтром, и боковые, боковые лучи э, освещают образец, и при этом получается э, частицы на темном фоне. И перспектральная же установка позволяет нам получать спектральную характеристику о химическом составе веществ. Таким образом, получается, э, мы получаем уникальную.